Я великий рыцарь Ланселот. Кто на меня нарвется, тот огребет. Продолжаем, друзья, выживать. Эээ, в одиночном режиме одиночка будет фармить, стрелять, страдать на слабом компьютере. У нас, ребятки, в эфире Раст. Погнали! Итак, начнем мы развитие, как обычно, со спокойного режима. Но тут у нас уже неспокойный какой-то дядька на нас напал, который сейчас вот-вот огребет по голове. Ну что, мало тебе, да? Еще раз очень хочешь. А ну иди сюда, подожди, подожди, я сейчас разгонюсь, развернусь и как тебе при этом привдарю как следует. Будешь ты у меня тут бегать за мной. Подожди. Сейчас я только сил наберусь. Сейчас еще немножечко что-то там кидаешь-то. А? а ну успокойся, успокойся, я тебе говорю. Давай, давай, попробуй догони. Я решил выбрать тактику у беглеца. Ага, косяк. Блин, что ты будешь делать? Я попал. Все, все, чувак, пошел ты отсюда. Короче, ты меня достал. Я тебя запомнил. Короче, твой ник запомнил. Я тебя найду, понял? И, и, и порешу. Ну что ж, после первой неудачной вылазки мы продолжаем тихонечко исследовать местность в окружении. Да, себя... Так, тут у нас, значит, какой-то домик. Я вижу, как, как много здесь жертвы. Охренеть, а это все мое. Это мое все, ребятки! Ура! Это все мне достанется. Вы смотрите, сколько тыкв. Я отродясь, не видел, столько много тыкв. Это просто охренительно сумасшедший и круто, друзья. Это просто мне сегодня везет. Так как это я -то разве оставлю? Я здесь эти все тыквы все заберу, друзья. Все. Пускай пусто будет тому чуваку, который здесь живет. Прямо в, в, прям, в прямом смысле этого слова, друзья. Пусто ему, пускай будет. Так, все, это мы, значит, сделать все почистили. Все кукло. Всю кукурузу до последней. Моя жадность меня погубит. Но ведь все равно я все сейчас пока заберу. Да, абсолютно все. До последнего, друзья, куста. Раз вы меня тут нагибаете, я буду у вас тут все пакосить и собирать. То есть себе в карман. Все до последней тыквы. Ни одной тыквы не оставлю. Это, ребятки, мне на будущее. Возьму специально где-нибудь заныкую. В тайнике хрен найдете. Ха -ха -ха. Все, погнал я дальше развиваться. А вы тут давайте страдайте без еды. Так, пришло время добывать ресурсы. Как обычно, нам нужен камушек, да, то есть отличненький камушек, вот такой вот, высокого качества. Первоклассный сорт, я бы сказал, лучший камней я не встречал еще за всю свою игру в расти. Самый лучший камень только для меня в, этот, в этой серии, друзья. Так, что-то мне показалось или кто-то где-то шарится? Нет, друзья мне показалось а я думал что кто-то шарится ну да ладненько так надо думать какие бы планы нам построить да то есть наверняка нам необходимо будет домик построить ресурсов смотрите я немножко под набрал как видите у меня куча тык всяких да я тоже тут натырил возле одного места и теперь наверное сейчас я это все дело а, начну где-нибудь засеивать надо бы все дело начну где-нибудь сохранять друзья ну что ж давайте выберем место для того чтобы сохранить все мои вот налутанные вещи так, ну что ж, вот тут я выбрал местечко, так как дома у меня нет, придется все хранить на улице. Значит, положила здесь спальничек, положил я несколько а, здесь, значит, тайников, в которые я и запихну все свои, ребятки, тыквы. Ха-ха-ха, никто никогда их не найдет. Вот так вот, ребятки, развиваемся, мы в расте. Так, немножечко стемнело, надо бы прогуляться. Кто-то там жжет костер, я, я чувствую, что там кто-то есть. Надо бы сходить проверить, ну да ладно. Я лучше подожду до утра и не буду, не буду высовываться. Итак, наступило утро, я тут исследую, значит, путешествую. Набрел на лошадку, отличненько. вот это мне везет. И чё, я гошка готова да? путешествия? Ну все, братишка Скрэч сейчас покажет, как нужно путешествовать. Так, самолетик нам, в принципе, не интересен, да. То есть пойдем, лучше погуляем с тобой, да. И, и братишка Скрэч сейчас тебя пойдет, выгуливает немножечко. А Что-то тут застоялось. Так, давайте, ребят, едем куда-нибудь, нам необходимо исследовать. Так, так, так, давай, не горячись, больно-то. Что-то в кустах ты как-то залип. Давай же выходи из этих кустов, лошадка. Ты что застряла-то? Мы будем сегодня ехать или нет? Что-то лошади какие-то при пришибленные пошли. Вообще не едут. Я сейчас молоточком как агрею, будешь знать. Давай, езжай уже. Не хочет ехать вообще ни в какую, друзья. Это какая-то фейковая лошадь да, нам досталась, да? Она не хочет нас вести. Похоже, надо тогда мне спешиться. И побежим дальше пешочком. Так, я кого-то слышал. Я кого-то слышал, пора нагибать, да, я его вижу, ну чё, друг, иди сюда, я тебя сейчас нагну быстренько, давай, подходи поближе, чего ты там говоришь? Эй, полегче, полегче, чувак, я не хотел так резко-то, не надо так резко, ты чё, давай на кулаках, на кулаках пошли, да что ж ты будешь делать так нечестно, слушай, да, у меня тем более залагало еще, Черт возьми, вот если бы не залагало у меня, тебе бы пришла, ты понял меня, нет? Никуда не делай, я сейчас в задницу его запихаю, ты понял меня, нет, я тебя тоже запомнил, слушай, я тебя найду где-нибудь твой дом и взорву. Обязательно я тебе сказал, я тебя записал, все, все, ты теперь в черном списке, братан. Не захотел он меня слушать, но да ладно. В общем найду я этого типа, запомнил я его. Так идем, ребят, дальше тут какой-то непонятный домик. А тут что за такая парочка трется? Ух! Тут что за шоу показывают такое, а вообще. Вы что, ребят, здесь спите, что ли? А, Ха -ха. а я вас немножко полутаю. Хотя лутать-то тут особо нечего. Бомжи какие-то валяются. Тут везде. Да, тут, в принципе, везде бомжи на каждом шагу валяются. Ну ладно. Мы сейчас посмотрим, что у них есть. Все потырим. Что мне максимум может понадобиться. Да, вот это мне понадобится. Это тоже понадобится. Табличка, пожалуй, я заберу, разработаю, переработаю на древесину. Мне пойдет. А в шкафчике что есть? О, тоже прикольно. Это жирок. А жирок нам, ребятки, нужен для приготовления какого-нибудь хорошего топлива. Так, все, здесь я закончил, надо выдвигаться дальше, срочно, нельзя никогда стоять в расти, если будешь стоять, то тебя сразу же убьют в голову, друзья, поэтому двигаемся, движение это жизнь, можно все лишнее выкинуть, но, ребятки, не забывайте, надо всегда двигаться. Так, так, так, что это у нас такое, О, и вот это мне нравится. Вот это я удачно зашел, сейчас мы здесь полутаемся, руки просто потирают. так, что тут не осталось? Ага, вижу, вижу ящик, надо бы его залутать, но я сначала осмотрюсь, наверное, так, здесь тоже должен быть ящик О, да тут похоже уже кто-то был, опять я не вовремя, друзья, блин, пришел бы я чуть пораньше, я все залутал, тихо Стреляют, стреляют, я слышу, стреляют, стрельба, ребятки, стрельба, черт побери, надо тише воды ниже травы сидеть так, изучим пока чертежи, ну что? Где-то близко вообще, близко где-то, надо, надо срочно какое-нибудь оружие на приготовить. Вон они, черт возьми, бегают, а! прям рядом со мной стреляются тут, понимаешь ли, устроили тут, блин, я не знаю, баталии. Сейчас я тут кое-что подготовлю для вас сюрприз. Да-да-да, сейчас я сзади налечу на кого-нибудь. Так, осталось только выждать жертву, ждем, ребят, жертву. Ждем, пока к нам она сама придет, жертва. Так, ждем, ждем, ждем, Аккуратненько. Вроде тихо, ага, на вертолетике улетел типок, да, я думаю, что все, теперь здесь пусто, можно выдвигаться, да, вроде точно улетел, подожди, я проверю еще раз, я вроде слышу, что он улетел, все, парень улетел и пора уже выходить, мне нужно срочно переработать некоторые компоненты, которые я уже собирал, да, то есть надо бы срочно этим заняться. Все, улетел братишка какой-то там на вертолетике, пойдем-ка мы сейчас переработаем компонентики, да, то есть они меня залежались, завалялись тут в инвентаре, вот он наш переработчик, так-так-так, тихонечко, вроде никого не слышно, так, без шума, без пыли, это мы все переработаем, жирочек желательно перегнать бы, я кого-то слышал, кто-то на лошади, по-моему, подъехал, нет, ух ты, типок бежит сзади, тихо, сейчас его камушком... Ах ты, браток, здорово, давай, иди сюда, подставь -по свою головку под камень, под мой, я сейчас ее оформлю по-быстренькому, на какую-нибудь шаурму, иди сюда, говорю. А ну, пойди сюда, пойди говорю, комцумир, мир, братишка, Че, косой? да, сегодня немножко глаз подводит, иди сюда, говорю, еще один удар тебе в голову, и ты трупешник. Так, раз, два, и финальный фаталити, как называют в Mortal Kombat, эти ребятки, на, блин, ну только не меня же, а, стой, стой, стой, не убивай, и, стой, чувак, я еще пригожусь. Я пригожусь, говорю, не убивай меня. Стой, стой. Давай, подними меня, подними, браток. Подними, братуха. Ну, еще руку дай, руку, говорю, дай. Молодец, спасибо тебе большое. Все, пошел вон отсюда. Забирай свои компоненты, значит, я... А, лошара, я-то думал, он меня добьет, а он не добьет. Он думал, я помру, да? Нет, нет, нет, я не умер, чувак, я тебя на е и на е во все щели, ты понял меня? Так что давай, бывай, братишка, я побежал в свой дом со своими ресурсами, а тебе меня уже явно не догнать. Все, ребят, движемся дальше к нашей цели. Так, тихо-тихо, я кого-то здесь слышал. Сплошло, сплошной экшончик, друзья. Так, выбегай на него, в голову его, раз-раз. Да что ж ты будешь делать-то, а? не смог. Прям чуть-чуть не хватило, чувак, у меня лагает сегодня весь день, понимаешь? Если бы меня не лагало, тебе пришла бы хана, уже давно бы ты валялся вон в той земле рядом в канаве. Ты понял меня, нет? Короче, какие-то ребятки здесь попали слишком активные. Я смотрю, меня что-то все во все щели ваншотят вас со всех сторон. Ну да ладно, продолжаем, друзья. Так най най какой чудесный день, смотрите, какая погодка обалденная, да, то есть жара просто как в пустыне, черт возьми, я же есть в пустыне. Ну ладно, давайте, ребят, идем дальше, так, что нас ждет впереди... Самому богу только известно, что нас ждет впереди А кто такой бог вообще? Да ладно, что-то я расфилософнулся здесь Ну ладно, да, давайте, ребят, движемся дальше У нас глобальные планы, нам нужно срочно где-то осваиваться И поэтому мы, ребятки, ищем Опа, лошадка еще одна Игогошка Игогошек я люблю Сейчас я на ней прокачусь по-быстренькому Так, куда нам поехать сейчас, я не понимаю Так, давайте куда-нибудь прошмырнемся Мы на лошадке всегда веселей А на лошадке самое главное, что мне нравится, что быстрее, да, можно доскакать Куда тебе... Необходимо Так, здесь, значит, у нас опять пост добычи Я думаю, что можно здесь пошариться Но ну, я, наверное, все-таки поскочу вот туда подальше То есть не буду я сейчас шариться Я сейчас, ребятки, весь в поисках Мне необходимо найти место для а, постоянного пребывания То есть я пока еще не определился Видите, метаюсь туда-сюда обратно, блин с камнем в руках, и ничего еще не достиг в этой жизни, я полное ничтожество, я никто, друзья, с одним просто камнем я в руках, никто, я совсем и вообще никто и ничто, так ладно, опачки, еще и как кактусы кусаются, блин, зараза, какой печальный день у меня сегодня, полный депрессии и разочарования но мы, ребят, не унываем, мы скачем дальше к своей Цели. О, город NPC. Да, замечательно. Только мне нечего продавать, друзья, поэтому нахрен он идет лесом. Так, идем дальше, ребятки. Надо немножко поразвиваться и подобывать компонентов. Так, что-то какая-то бочка попалась. Опачки, отлично. Трубы всякие. Ага, металломчик нам пригодится, ребят. Надо развиваться уже. О, что это за вышка такая? И где я вообще нахожусь? Давайте-ка исследуем это место. Что-то здесь, мне кажется, мы можем найти интересного. Ну, давайте-ка проверим. Так, вышка какая-то, да? Кто от нас тут вот такую вышку-то поставил, а? Давайте посмотрим, можно в нее залезть? Оп! Эп! Да что ты будешь? еще раз! Да не могу, нет, да нельзя. Да я же не верю, что нельзя залезть лестницу. Пойдёмте, что тут еще? что-то бункер какой-то, походу, да? Офигеть, бункер, друзья! Вот это мне везет! Сейчас там столько резов, наверное, будет в этом бункере. Я просто охренею и не смогу. Ой, блядь! Да извиняюсь, друзья, что-то вырвалось прямо аж, я не знаю, как меня-то угораздило-то упасть там. Смотрите, как высоко там можно разбиться, 15 раз, наверное. Ладно, будем спускаться аккуратненько, тихонечко, на цыпочках. Что-то нас, по-моему, темнеет, да? А у меня с собой факел-то никакого нет. Опа, ребятки, нет, а неужели бункер Сталина? Охренеть, нашел я бункер Сталина. А тут по-любому сейчас должно быть офигенное количество всяких ресурсов. Но ни хрена. Хрен тебе нарыло, мне говорят. Так, тут надо подсветочку какую-то включить. Что-то вообще как-то тускло становится. Так, тут у меня, ух ты, сколько же ресурсов-то, нифига себе, вот это мой первый удачный улов за весь день, у меня появилась шапочка теперь с фонариком, жить будет гораздо легче, друзья, обалдеть просто, так, идем дальше, что-то как-то позеленело все, ну да ладно, пора отсюда выбираться. Так, ну что ж, значит, из лета, как говорится, в зиму сразу. Давайте, ребят, проведаем здесь тоже окрестности местные. Что у нас в зимнем биоме? Конопля нам всегда пригодится. Коноплю мы любим. Так, дальше идем, ребятки. Это была не конопля, а вруя все. Это специальный материал, которого мы потом будем шить. Рубашки, это не конопля была, так что не вздумайте там что-нибудь сказать лишнего. Так, идем дальше на какой-то домике. я вижу по правую сторону. Ну да хрен бы на него, я предпочту еще раз по пещерам пошариться. Так, пойдемте-ка пещерку исследуем. Так, что у нас в этой пещерке? Нам нужны, ребят, ресурсы. Ищем, ищем. Так, что здесь? О, опять, опять горючка. Это мне надо, ребятки. Горючка нужна обязательно шапочку бы одеть. Так, отлично, светим, ребятки, надо срочно исследовать, надо... Мне вообще интересует сейчас камень, мне нужно много камня а, для того, чтобы построить себе какую-нибудь хибару, да, хотя бы маломальскую какую-нибудь, самую бомжотскую халупу, бомжатскую, вот он камушек, но я его потом на обратном пути, если что, соберу. О, МВК, вы видели? Кусок МВК, охренеть! Я теперь богат, я сказочно богат. Так, давайте поглуб поглубже спустимся, что там, посмотрим у нас внизу, что нас там ждет впереди. Так, еще один ящик... Топорик, ну ладно, возьмем все равно. Топорики здесь все равно пригодятся когда-нибудь рано или поздно, друзья. Так, берем это все дело, значит, да, то есть, и я предпочту все-таки исследовать до конца эту пещеру, потому что, ну, мне нужно знать, что здесь и есть. Так, что там внизу у нас? Там внизу я знаю что-то. О, ящик еще один, отлично. Отлично, ох ты, это же металл у нас, замечательно Я чувствую себя все увереннее, друзья Хотя из за ломом в руках, блин Точнее даже лома у меня нет, а с какой-то палкой вообще в руках Но тем не менее, ребят, я увереннее себя чувствую, увереннее с каждым днем Охренеть, я чувствую удачу где-то здесь, где-то рядом, где-то близко Пещера, ну чем же ты меня удивишь, короче, надоел мне эта пещера Я думаю, что пора уже из нее выбираться, ничего из здесь хорошего не нашел только, только одно разочарование Так, вот камушек мне нужен, да Сейчас, наверное, что-нибудь выкинем, чтобы камушек нам влез. И давайте-ка соберем его. Камушек нам пригодится. Ребят, надо строить свою базу. У меня глобальные планы. Надо построить огромную соло-базу, в которой я и буду последние свои мгновения проводить на этом замечательном серваке. Играю я, ребят, на серваке под названием Ru Army, Если кому интересно, переходите, подключайтесь. И будем вместе с вами играть. Будем вместе друг друга убивать, шпилевили делать и так далее. Так, ну ладно, все, поехали дальше. Там, что у нас дальше? У нас вечереет, по-моему. Надо бы, надо бы уже дождаться утра. Эх, новый день и новые возможности, друзья. Рубим дерево, как обычно. Не попадаем в крестик ни хрена, потому что у нас руки трясутся после вчерашнего, да. Я не знаю, что у трясутся, но я, ребятки, видите, в крестик не попадаю. Так, дальше. Начинаем строить потихоньку базу. Ой, блин, здорово, чувак. Здоров, здорово. Что ты тут делаешь? Я, наверное, пожалуй, отойду. А тут что-то какой-то ты типа -то такой, рассмотрю, э -э шабутной, да. У тебя ж пила, дружба в руке. Нафиг. Да? Я лучше отойду, чувак. Ладно, ты не против. Итак, значит, делаем дела, начинаем заниматься постройкой дома. Очень по -бырому. я накидал вот такую хибарку Да, для первого времени пойдет Потому что, ну, без хибара, ребят, сами знаете В расте делать нечего, надо где-то хранить Свой драгоценнейший а, лутецкий Так, значит, все складировали И пойдемте дальше а, дальше, дальше, значит, сейчас, подождите, что-то я не то сделал, да? Сейчас я немножко распределю здесь все как следует, а, посортирую, насортирую, чтобы все было удобно. Я люблю, когда эстетика окружает тебя со всех сторон, просто эстетика растекается по твоим венам. Ладно, все вроде нормально. А, вроде все скинул, поэтому, ребят, пойдемте дальше. А, нас ждут великие исследования. Давайте разденемся перед этим и примем горячую ванну. Да не, я болтаю, а вы? Вот я тут ключик нашел недавно, типа, я бы сейчас его применил к какой-нибудь бы дверке. Но, ладненько, пока воздержусь, пока пойду стандартным путем. Будем добывать ресурсы, нам нужно их просто да хренища и больше, друзья. Очень как большое количество ресурсов нам потребуется набрать. Так, что у нас в шкафчике? Значит, на пару дней нам хватит житухи да, на эти ресурсы. И я, наверное, все-таки буду выдвигаться. да, То есть пора уже... А сейчас только отсортирую все конкретно. Да, то есть кукурузка тут у меня все дела. Тут у меня покушать, здесь поспать. Видите, пожрать, поспать. Все основное у меня есть. И теперь осталось, теперь осталось только лишь делать... Э, великие дела. В планах у меня, ребятки, после постройки их, своих бары идти, конечно же, всех рейдить. Но для того, чтобы рейдить, надо сначала пойти и найти необходимое количество компонентов. Так, давайте вот здесь еще спальничек закинем, да, чтобы было вообще четенько. Да, ребят, нужны компоненты, нужно исследовать все вокруг, все, что мы подбираем, да, для того, чтобы дальше идти развиваться. Так, ну что ж, давайте-ка здесь положим еще один спальничек, переименуем его... Нам он в любом случае пригодится, если вдруг нам вырубят второй. Так, хибарка у меня, конечно, с причудами с небольшими. Но, но, но, но, но, но, но мы к этому привыкнем. Так, ну ладно, ребят. Итак, в общем, в следующий день, ребятки, я проснулся и я понял, что мою хату отжали. У меня кто-то здесь поселился, да, друзья? Стоило только поспать, отойти и у меня уже заняли мою хату. Нет, блин, я ее весь день строил, уже заняли. Вот гады, изверги! Ну, я вам покажу еще. Я вам покажу. Так, пойдемте попробуем ее откроем. Сейчас, сейчас мы вскроем свою хату. Блин, не получается. Сколько же здесь надо переломать копий-то, чтобы открыть ее. Короче, ну его нафиг решил я. И пошел дальше. Смирился я с этим, пошел дальше, короче, фармить. Никуда не денешься, друзья. Такова сложная судьба. Растера, пойдемте, ребятки, дальше фармить Нам это будет гораздо полезнее Так, бочечки, компонентики Так, идем дальше, значит, у нас камушек Да, то есть добываем все потихонечку В размере на таком темпе Никуда не торопимся, а что нам в самом деле торопиться-то, да, правильно, поспешишь, людей насмешишь, поэтому будем тихонечко ковырять камушек, рубить деревца, да, то есть теперь уже смотрите, как мы точно попадаем в крестик, не то, что это было вчера, каждый удар прям в крест, это мне нравится, скилл-то, ребятки, растет, растет, как и моя гордость, так, идем дальше, о, лошадка, здоровенько, а ты что-то лежишь? Лежит, ребята, и дышит какая-то странная ложь. Ну-ка, да, я в тебе сейчас поковыряю чем-нибудь, да. Я хочу понять, нормально эта лошадь или нет. Сейчас мы ее поковыряем. Раз. Ну, что ты молчишь, да. Раз. А так больно? А вот так. Оп! Куда пропала? Что за мистика? Это заколдованное место, друзья. Надо, похоже, валить отсюда. Черт побери! что че ты реально как-то мне не по себе аж стал... Видели, какая лошадь была. На земле лежала и исчезла. Капец, какой-то просто. Так, ну что ж, дубль номер два постройки, да. То есть, с первой мы облажались. Давайте сейчас газанем как следует и построим новый дом. Ребят, вот второй дом, он немножко похож на первый, да, который у меня был. Но так, тем не менее, со своими приколюхами Ладно, дом, стой, жди меня Я обязательно тебя прообгрежу сейчас а надо, значит, первое Нафармить еще немножко Охота, ребятки, охота, дикая охота началась Сезон охоты открыт на кабана Кабан, иди сюда, куда ты бежишь-то Ай, дай мне свой жирок, дай мне свое мясо Дай мне свои копыта, в конце концов Да куда ты разошелся-то На, держи, блядь, разошелся Вы видели этого дикого кабана? Но пока что мы только, ребят, на кабанов и можем охотиться Потому что мы ничто, никакую угрозу не представляем для других игроков Так, надо его аккуратненько разделать Сезон Дикой Охоты, друзья, открыт Теперь у нас будет мясо, теперь у нас будет кожа И кости Все это здесь и сейчас Да, кабанчик нам очень даже пригодится На самом деле один кабан, который я нашел за всю игру Какая же красота все-таки наблюдать с маяка, с высоты птичьего полета, все, что происходит вокруг. Но только э, когда нет тумана, ребятки. Сейчас туман, сейчас не очень прикольно. Ну что ж, теперь мы поиграем в бодрых, гордых, гордых рыцарей. Вот такой вот, ребятки, у меня меч. Я великий рыцарь Ланселот. Кто на меня нарвется, тот огребет. Короче, надоело мне в рыцарь играть, поедем, ребятки, немножко пофармим, потому что в рыцаре играть тающая тема, ты бегаешь как дурак, короче, и толку никакого. Но вот а на лодочке мы сейчас нафармим, поверьте мне, это точно я вам могу сказать. Ух, как долго мы фармили, пора все дело переработать, да, я знаю, что где-то здесь в порту есть переработчик, давайте сейчас мы там и обоснуемся немножечко, да, то есть, э, так, аккуратнее, главное, чтобы здесь никого не было, не, вроде чисто, вроде спокойно. Да, сейчас мы это быстренько все дело переработаем, то, что мы нафармили, и поедем обратно к себе в халупу, вроде никого, вроде чисто, все хорошо. Мы сегодня как ежики в тумане играем У нас что-то туманное какой-то денек сегодня, да, происходит Так, вот это все нафармили, да, вот мы все забрали Все, можно выдвигаться обратно домой Так, надо бы еще дерево немножко это прожарить, топливо, отлично И пошли домой, ребятки так, все, дом, милый дом, как же я устал, надо бы отдохнуть немножечко, что-то капец, прям ноги аж подкашиваются. Вроде все на месте, вроде все как надо, да, то есть сейчас мы сгрузим лишнее и продолжим, друзья, дальше. Ах, как хорошо сидеть вечером возле теплого огонька, погреть ноги, попить пивка, да, то есть пивка бы только где достать. Вообще было просто идеально, вот такие, ребятки, печечки меня тут обогревают, все уютно и хорошо, балдею. Значит, я бодренький такой, веселенький такой, и тут вдруг внезапно появилось чудо-юдо из... ниоткуда, блин, а кто такие? Я вас вообще не звал, идите нахрен отсюда, чудо-юдо, вали отсюда, блин. Что-то я как-то не рассчитал, надо было в лодку сразу прыгать, что ты будешь делать? Я что-то не так сделал, вообще капец. Ну что ж ты будешь делать-то, зараза, убили меня опять. Опять завалили изверги. Так, идем, ребятки, дальше. Давайте построим все-таки железные двери нормальные. А то мне кажется, деревянные двери, они рассыпятся при первой же возможности. Давайте проапгрейдим свою хибарку, чтобы никто у нас не думал даже рейдить, да, То есть одного вида, чтобы мои хибары у всех дрожали по отжилке. Никто сюда даже носу своего не подточил. да, То есть так нам надо, чтобы наверх залазить сюда, поставить такую вот штуковину. Такую вот дурно отставить, ребят, грамотно, чтобы потом можно было стенки поставить, да, то есть иначе мы стеночки не поставим, треугольничек не выстроим. Так, вот так на крышу хочу, вот. Мне надо крышу еще обустроить, да, приподнять чуть-чуть, да, чтобы второй ярус был, чтобы реально боялись люди рейдить, потому что они как только увидят двойную крышу, они сразу же испугаются и убегут нахрен, скажут, что это за соляная хата такая с двойной крышей, да, там ничего нету, пойдем-ка и не будем реддить ее. Ну что ж, погнали, сейчас я прообгрежу и продолжим. Так, ну что ж, начинают вырисовываться более-менее нормальное очертания моей мини-базы, да, то есть вот такая у меня получилась база, просто мне самому нравится. Ну и мы пойдем, ребятки, немножко по пещерам пошаримся, что-то как-то идея с пещерами была не очень, надо бы возвращаться обратно, тут я немножечко подлутался и сейчас все вывожу обратно. Вот такой вот, ребятки, у нас так, такой типичный лифт, да, в наших пещерах имеется, смотрите, как это было в средневековье, у нас сейчас примерно так оно и выглядит, так, идем, ребят, дальше. Надоело по пещерам, вообще надоело, то есть на сегодня пока хватит шариться по всякого рода пещеркам, да, то есть добывать, конечно же, можно целыми днями, но всему есть свои пределы, да, то есть все, ребятки, на сегодня пока что хватит, пора уже закругляться, и так я набегал, будь здоров, будем стараться и дальше развиваться на этой замечательной карте, в этой замечательной игре, вообще раз я обожаю, то есть за его атмосферность, за его оригинальность, да, то есть тут можно и пострелять, тут можно и построить, тут можно и, и, не знаю, поохотиться, вообще много чего делать можно, в скором времени планируют еще завести нормальный транспорт, то есть, да, первый шаг в этом в этой ветке сделан, это лошади у нас появились, да, ну и в, в, в дальнейшем вполне возможно, что будет транспорт, да, то есть и вообще будет обалденно, будет целый папк, да, там, я не знаю, какой-нибудь, но только с элементами а, вот такого хардового а, выживания. Короче, что-то я наговорил, друзья, наболтал, вас заболтал, вас в скуку увел. ну да ладно, все, завязываю, друзья. В общем, если, ребята, вы хотите, чтобы в растопа выходил на моем канале гораздо больше... То поддерживайте меня. Давайте хотя бы на эту серию наберем около 500 просмотров, 100 лайков и 50 комментариев для того, чтобы братишка Скретч дальше продолжал пилить видосики по расту, если вам они, конечно же, заходят. Ну и играйте всегда, ребят, в самые топовые и крутые игры. Всем приятного геймплея! Ну а если ты досмотрел до конца и написал в комментариях правильное предложение из слов, что я размещал в этом видео, то поздравляю тебя и, возможно, в следующем видео именно твой комментарий я покажу в начале. Ну а на сегодня пока что я